Всем привет, с вами Макс Риск с зубом, это у нас хэштег 9 открытие сундучков и серия хэштег 21, ссылочка на хэштег 20 серия в описании, сейчас мы откроем сундучки, с вас подписка на мой YouTube канал и лайк и у вас выпадет статик сундучков, то что мне и вам в руки, меня везет, точнее вас тоже должно вести. да прям кто все смотрят, то вы должны подписаться, поставить лайк и у вас тоже выпадет. Да, мы уже допробовали способ, он рабочий. Так, тут нам говорят, нужно пособирать. И игра до сих пор логучая. О, мне интересно, кстати, обновление. Когда уже будет? Уже два дня прошло, уже даже неделю. Так, давайте посмотрим. Наверное, понедельник. Да, этот видеоролик выйдет в понедельник. Утром. Да, каждое утро мы пытаемся делать. Так, у нас график. Да, всего, утром, сегодня воскресенье. Последний день выходных, но не для ютуберов. Так что сейчас мы откроем сундучки и посмотрим, что в магазине. Давай, открывайся. Магазин. Кстати, как там зайц? У нас уже 502 кубка у заяца. А, попрыгун. Конгру, точно. Спасибо тебе, Никита, что мне сказал. Я же тебе там сердечком лайкну. Смотрите, 3000! Лего! Что за <с> что за прикол? Смотрите. А ну-ка, ну-ка. Нажать, нажать. получить. 3000. Почему такой дорогой персонаж? 3000. мне только 100, 200 уже. 3000. Это персонаж или это Олегом? У меня такой еще квадратик. А, вот смотрите. Вот этот персонаж, как там. Взять брюкса. Брюкса, а ты кто? Шелли. Ух ты, как у Брау Старс. Шелли. Она очень дорогая. Лучше сандатикет открываю, друзьям Так что давайте. -ка. Заходите в Брау Старс. Ой, блин, зубу. И собирайте эти сундучки, и так вы сможете набрать. Так, вот серебряный сундучок, явно из него что-то хорошее выпадет. Или персонаж, или предмет. Ставь лайк, подписка на мой ютуб канал, и смотрите сами. Также у нас есть плейлисты по игре. Брау Старс и другие, Бам! Разблокирован новый предмет. Коускинский нос. Используйте смайлик с хэм. Смех, смех, чтобы увидеть врагов рядом. А, смайлик смех. У нас такой будет смех, смех, да, правильно. Не мех, а смех. Я понял немножко. Друзья, если вы поняли, то тоже вот напишите в комментариях. Возможно, у вас правильно, чем меня. Сейчас мы посмотрим. А то разгадки я как-то не понимаю. Мне нужно подробнее это все. Тогда я пойму быстрее. Да, я уже это проверял Так, давайте в соцсети, там пособираем Это все такое, ух ты, смотрите, я он, А, нет, они а не... Тигрицы, на-на, всегда Когда я ставлю смайлики, они начинают баловаться а? Ставят тоже смайлики, сейчас мы покажем Кстати, да, 900 кубков Нам дают смайлик топовый Так, смайлик, смайлик, а Чё лагаешь, а? Зуба лагает Зуба не лагает, ну прошу Где это у меня лагает Мне что, заблокировали? ладно ладно ладно ладно ух ты ⁇ -мо ⁇ так все ну смолик поставься, все о нашел нашел нажимай нажимай двойной на что ли только опять что с этим зуба игра так помочь всем так и себе еще давай -ка. ну прошу хочу показать им опа она показал ага, не ожидали мне 900 кубков тут 500 кубков тут 500 кубков тут, тут тоже 500 ну конечно Расамаха, как его там зовут? Тигр, тигрицам. Так, давай выйти отсюда. Да что ж такое, а? Выйти. Мне что, большие пальцы выросли что ли? А? Скоро же будет еще больше. Да ну, я что буду большим? Я вот сам не знаю, так информация. Ага. Клоунский нос, радиус 10, 10 предметов, там, блоков, как в Майнкрафте. В общем, перезарядка 2 секунды. Неплохо, хорош. Используйте смайлик смех, чтобы увидеть врагов рядом. А зачем мне смех? Я и так все внимательно, и зритель подскажу, подскажет, где они, и скажет, убивай его, убивай его, бам! А, кстати, он серебряный. Какие уколчик этот на автомате лечить нас. Ну, в общем, мне не нужна автомате я и так за собой слежу за от коронавирусом. И зачем мне смех? Я и так все вижу, у меня глаза хорошие, все хорошо у меня тут. Доктора мне не нужно. Все, давайте берем кенгуру Заяц. Смотрите, смотрите, Лего пошла. Я ухожу, да, куда-то. Куда я еду? Эй, тихо-тихо. На автомате это все. Зря вот так. Опа, опа, нашел нашел нашел копьем смотрите у меня есть копьем куда и мне так лагает не лагай прошу все я понял что копье не кидается у некоторых персонажей кидается а у тебя нет я понял я понял что вы делаете нет давайте мир тихо тихо я не знаю что это зоопарк какой-то лего лега лега лега блин ага. давай, давай, давай, собирайся акула еще тут ага. блин ладно соберу серебряный хоть Давай, давай давай блин. Я бедный, кто кидается ещё? М -м. Хилка, хилка, хилка. Пожей хилку, пожей хилку. Пожей хилку. Ну, пожей, ну, пожей, чувак. Ну, хилка нужна. Ну, хилочка, я ж снимаю видеоролик. Подпишись на канал, поставь лайк. Так, смотри. Давай Тиму. Так, сейчас я уже вышел, да? Теперь все знают, что я здесь. Пойду сюда вот лучше. Так, нужно уходить. Карта сужается. Покажите карту. Ага. Пойду сюда вот. Хоп-хоп как зайчик. Так, так, так. Замес, замес происходит. Нет. Не поймаешь. Блин, мало хп. Где тут эти вот э, охотники? Которые хотят нас ловить. Давайте туда пойдем, возможно, там что-то есть. Ух ты, я понял, понял, понял. Я не знал, я не смотрел карту. царян сорян. Так, уже плюс три кубки. Но это и так хорошо. Нужно выжить, а то нас поймают еще. Это... Ага, Ограждень... нет лава, лава. Ну, огонь точнее, да, огонь. Так, спасибо большое, что, что я не там взял. Ага, увижу. Ну, ну, блин, ну хоть не убивать. Честно, 100 -го говорю, зачем? А, как ты увидел? Блин, так хватит танцевать. Все, все, я уже знаю, что ты крутой, да, типа того. Так, так, так. 541 кубок у врагам. Ну, еще будет бонус. Так, плюс 3 монеты и 5 кубков, у нас скоро будет 600 смотрите, ка 600 Так, я хотел бы выйти на менюшку, так дуэт, давайте сыграем дуэт. Только я хотел бы выбрать персонажа так уж будет прекрасно, да даешь? Если... Изменяюсь, дуэт. Ссылочки на канал буду в описании, можете выбирать канал Макс Риск, там разное всякое. Макс Риск Брау Старс, но ну, это логично. Брау Старс. О, 500 будет сколько скоро кубков. о еще улучшить Оли. Оли, у тебя 500 кубков. Есть новый смайлик будет так у нас тут есть маленьким так скины о разблокированный один предмет нажимаем и используем так огненной Дайте подумать это стрела, дам так увеличивает скорость и дальность атаки лука не, копье, копье, Вот это копье мне нравится. Все, беру копьем. Бомбочки и дальнобойщики у бомбочки. Шикос. Да, шикарно. Меня наруто узумаки научил Ставь лайк, если ты смотрел наруто узумаки. Там очень прикольные серии, были С, перв... С первой серии, сначала посмотрите вторую, третью. Но не приматывайте сразу. Первую немножко кусочков, а там вторую скажите. А первая не классная. Блин, я спалю Лучше смотрите и первую. Я понял. А, я взял серебряную, в смысле? Это как так понимать? А, тиммейт мой. ⁇ -мо ⁇ Я думаю, я сам за себя играю. Понятно, это тиммейт. -эт. Да, блин, не убивает а чувак, им. А, ну я Он покашит? Ну да, ешь панду, я могу есть. Так, что-то он покажет эй, -эй. Проснись, да за нами идут. Огонь идет, давай проснись. Вот. а ага, мне оставил. Ну могу вот так вот. Ускоряться. Мы вообще быстрым. Куда идти? Давай. Блин, нужно подкрепиться, чувак. Подкрепиться. Вот такой хряс. Ускоряется, да? Или кидается просто. Ну, нет, я ускоряюсь, а ты просто так вот. Я лук взял, отлично. серебряный лук. Давай заберем. Серебряный лук. Так, нужно подкрепиться. Где тут травычка? Она есть. трава, трава. Я пойду за травой, чувак. Все, можешь мне кидать. Так, вот я пойду съем. Гам. Так, нужно покушать еще немножко. Чтоб прям подкрепиться. У меня восьмая сила, у тебя только пятая, чувак. Что, что? Нет, чувак. Я есть хочу. Так вот. Кота заметил. Я кот заметил. Кована. Взрывай все. ХП мне даже не нужны. Сколько тут, сколько тут предметов? Шок просто. Давай регенерацию включай. Капец. Вот это мы, конечно, даем. Что такое шмереть? Что он делает? Ага. -а. О, не используй, используй. Мне не нужны, бери. А, у него есть одно ну, утюшитель. Я понял. Ну, бери, бери, мне не нужно. Мне не нужно. А, опа на Наша нашел и хопана. Хопана. Хопана. Где они там? Хопана. Блин, ну-ка да? Согласен. Лучше я бомбочку не буду и буду брать лук. Лук буду брать. Да все, все, все. Блин, куда-то пошел без меня. Блин, мне еще лагает. Вот зря ты ушел, Что я тебе скажу? Зря. Да. А, мне тут засекли. Помоги, чувак, меня тут убивают. <с> я не могу продержаться очень долго. Давай, давай, помогай мне, хованого. Блин, блин, ну вот зря так. Чувак, я пойду. Или пойду к тебе. Лучше обойду, все <с> Зря, наверное, пошел. Карта очень маленькая. Кстати, да, тут еще есть игроки. Так, что-то мы ушли от друг дружки. Не задыхай. Ну что, прекрасно, прекрасно. Давай, давай, давай. Первая жизнь, когда я регенерирую, регенерирую свою дружкам. Хована, ага, не ожидал. Хоп, больно, больно. Что еще хотите, меня, А чувак не убивает? Помоги. Так, еще одно подкрепление. Чевак, меня убивают, убивают. Помоги. Регенерация. Ну, ты прекрасно уздох, да? Прекрасно. А у ловушка, кстати, есть. Так, так, так, так. Ты зря, если что, ты умер? Зря, зря, зря. Ну и ладно, хоть какое-то место заняли. Что, индийские или китайский еще? Он выиграл. Китайский ленгинский. Кстати, ссылочка будет в описании на плейлисте Китайский Брауз Stars Макс Риск. Да, это уже там снималось 8 серий. Не 7 серий. Думаю, нужно 8 записать. Я ему заканчиваю уже. Думаю, хватит уже. Но интересно очень там по китайскому. Так что могу восьмую даже сделать. Так, берем монеты. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Ссылочка вы найти все в описании. С вами был, как всегда, Макс Риск. Всем удачи, всем пока. Это был дуэт, то есть парный бой. Всем пока.